Представляю вам кофейный энзимный скраб из линейки The U. Это натуральная линейка компании Giltek. И э, эта маска с абразивом называется Coffee Break Mask Scrub. Данный препарат является на самом деле препаратом два в одном. С одной стороны, это энзимная маска на основе ферментированного экстракта граната. С другой стороны, это э, маска, содержащая мелкие гладко отшлифованные отполированные частички молотого кофе в виде абразива из активных компонентов этой маски еще стоит отметить кофеин, который является антиоксидантом и капилляропротектором, то есть укрепляет сосуды поверхностной нашей кожи, экстракт овса, который успокаивает кожу, способствует ее лучшей регенерации, также маска содержит лизаты бактерий, которые поддерживают нашу нормальную микрофлору, то есть нормализуют микробиом. И, собственно, энзим граната, который является как раз компонентом, который расщепляет кожное сало, будет очищать наши поры, особенно если они подвержены образованию черных точек, если у нас кожа гиперкератозная, грубая и нуждается в ускоренном обновлении. Кожа после использования скраба становится гладкой, блестящей, отполированной и приобретает такой хороший лоск. На нее хорошо ложатся после этого тональные средства, какие-то средства декоративной косметики, уходовые препараты будут лучше э, внедряться в поверхностные слои кожи. То есть это классический скраб и в то же время энзимная маска. А, данный э, легкий пилингующий э, препарат э, оптимален для, конечно же, жирной и комбинированной кожи, но, в принципе, и для других типов кожи, для нормальной, даже для сухой, для эпизодического применения, он тоже подойдет. Просто нужно меньше прикладывать усилий к нажатию, когда мы распределяем абразив, и пореже, например, его использовать. Для жирнокомбинированной кожи его можно использовать раз в неделю, например, для чувствительной кожи, более чувствительной кожи, да, для сухой кожи лучше использовать 1-2 раза в месяц. Наносится на очищенную кожу данная маска. Оставить ее следует на несколько минут. Оптимально 5-10 минут, чтобы подействовали ферменты. После этого ее мягкими массажными движениями распределить по коже. То есть мы работаем с абразивом. И через 2-3 минутки эту маску можно смыть теплой водой.